Добрый вечер, сегодня мы будем ставить на эту винтовку Hatsan AT-4410 в тактическом исполнении вот такую тактическую рукоятку. Она была заказана по традиции в Китае на Алиэкспрессе. Изготовлена очень, я бы сказал, из такого крепкого пластика. Крепкий, его видно, что он прочный. Пластик, есть металлические детали, то есть оси все здесь металлические. Что интересно в этой рукоятке, она превращается в сошки. Как говорится в одном известном фильме, легким движением руки, ручка превращается в сошки. Сошки регули регулируются по длине. Вот такая шкала, ну, оптимально двоечка, потому что на единичке, тут вот она уже на самом конце, сошка, она вот так болтается, а на двоечке она стоит поустойчивее. Давайте поставим ее на винтовку. А, идет она, вот эта ручка, с креплением под планку пикасини вивера который имеется на этом типе винтовок, уже завода и вариант установки 2 то есть это жестко а, зафиксировав вот здесь а, на болту с гайкой и быстросъемный вариант вот тут вот подпружиненный фиксатор есть меня больше устроил этот вариант поэтому вот этот болт я убрал потому что а, в, в состоянии, когда ручка пристегнута к винтовке, она у меня не помещалась в чехол. Поэтому мне нужна быстросъемная рукоятка. Вот так вот она складывается, фиксируется. Как она ставится? Ставится вот так. На направляющую отжимается кнопка. Все, ручка стоит на месте. Вот такой вид у нас получается, вот так это выглядит в руках, разложим Давайте на кроечку поставим, вот так это смотрится на винтовке в разложенном состоянии в виде сошек. Вид у ружья получился очень такой серьезный агрессивный. Надеемся, эта рукоятка послужит вам долго. На этом обзор заканчиваю. Спасибо.